Всем привет! И недавно, я удалил все видео по семейству Кека. Это были мои первые видео, Олды вспомнит. Но вот зачем их удалять, тем более если хоть не треть, то одна четвертая была сделана мной. Зачем же выкидывать так много видео? Знаете, мне надоело осознавать тот факт, что почти все мои видео пустышки. Я создал новый канал по семейству Кека. Там совсем нет подписчиков. На видео не набираются просмотры. Хотя наверняка большинство моих зрителей в глаз не видели эти видео. С другой стороны, мой канал до тебя ничего из себя фактически не представлял, а первые подписчики были потому, что я сообщил им, что мой старый канал удалили, а это мой новый. Вот поэтому они и подписались. И вот, в августе я выкладывала ролики семейства Кека, и они набирали хоть какие-то просмотры. Да и тем более, на тот момент у меня уже было 10 подписчиков, что уже о многом говорит. А вот про мой новый канал среди моих подписчиков не знает. Поэтому я и сделал это видео. Что же, больше не вижу смысла задерживать вас здесь надолго. Всем удачи!